мы с вами разберем, как же будет работать наша социальная программа с 3 ноября. Итак, вход открыт в любой стол. Первый стол стоит 500 рублей, второй стол стоит 1000 рублей и третий стол стоит 2000 рублей. Как видите, управление будет уже двумя бронями. Первая бронь главная, вторая нам в помощь. С первого человека в первом столе вы будете Иметь 500 рублей в накопление. Накопительный баланс нужен для того, чтобы вы могли переходить уже на следующий стол с накопительного баланса, а не из собственного кармана. Со второго человека 500 рублей идет на баланс для вывода. Вы сто процентов возвращаете свои вложенные средства. А с третьего человека идет закрытие первого стола, получается 1000 рублей. И вы автоматически переходите на второй стол ценой 1000 рублей. На втором столе с первого человека вы 1000 имеете на накопительный баланс. А со второго человека вы автоматически переходите на площадку идеальный банк. Если вы уже есть на данной программе, то это ваш клон и он туда придет именно по вашей броне. С третьего человека закрытие второго стола, и вы автоматически переходите на третий стол. Где только к вам приходит первый человек, вы сразу же автоматически переходите в нашу основную программу «Идеал Мини». Если вы уже есть там, то это ваш клон, и он идет по вашей броне. Также у вас рождается реинвест, и вы возвращаетесь к своему спонсору. Все ваши партнеры будут возвращаться именно к вам. И вы будете закрывать уже последующие первые столы вновь пришедшими партнерами. И ваши все партнеры будут возвращаться именно к вам. Следующий человек 2000 и 2000 на баланс для вывода. За каждый пройденный круг вы будете зарабатывать... На первом столе 500 рублей, на третьем столе 4000 рублей. Плюс каждый переход в идеальный банк, это ваш клон, следует по вашим броням. Все ваши партнеры, естественно, идут следом за вами. То же самое касается и идеал Мини основной программы. Все ваши партнеры будут переходить следом за вами. Обратите внимание, реинвест идет. В открытый стол спонсора, даже если спонсор, либо вы, как спонсор, забыли там поставить бронь. Если же вы бронь поставили, естественно, что все ваши партнеры будут вставать уже в первый стол по вашим броням. Изучайте новый маркетинг, правильно его доносите до людей, зарабатывайте хорошие деньги, переходите на следующие площадки. Это наша с вами социальная программа. Если у вас остаются еще какие-либо вопросы, можете звонить в личку. Я буду рада ответить на все ваши вопросы.